Всем привет! Сейчас происходит много обновлений в настройках рекламного аккаунта Google. Давайте не отставать от новостей, а заодно и почистим и наведем порядок в рекламных аккаунтах. Первое, на чем можно остановиться и что зачастую пускают при настройке рекламных кампаний – это импорт конверсий. Казалось бы, эта настройка ни на что не влияет, и прямой зависимости на бюджет у нее нету. но я хочу рассказать вам о ее преимуществах. Задав импорт конверсии, вы сможете просматривать информацию о конверсиях из Google Аналитики прямо в интерфейсе Google Рекламы. Также у вас будет возможность перейти на интеллектуальные стратегии назначения ставок с оптимизатором конверсий, а это уже может привести к увеличению количества конверсий и. С снижению расходов. А еще вы сможете подключить умную компанию, которая позволит достигать вам большего количества конверсий. Задать импорт конверсии можно в несколько простых шагов. Сейчас покажу. В кабинете Google Analytics проверяем, настроены ли цели. Заходим в Google Рекламу, в раздел «Связанные аккаунты». Проверяем, чтобы был связан счетчик Google Аналитики с рекламным кабинетом. Связь установлена. Далее заходим в раздел «Конверсии». Выбираем «Импорт» и выбираем Google Analytics. Далее выбираем цели, которые необходимо импортировать. Нажимаем импортировать и готово. Убеждаемся, что конверсии импортировались. Как уже ранее говорил мой коллега Александр в одном из предыдущих видео, компания Google все больше делает упор на автоматические стратегии. Google постоянно обновляет их алгоритм и подтверждает это хорошими результатами. С одной стороны, вы как рекламодатель хотите получить больше конверсий в виде заказов и клиентов. С другой стороны, сервис Google анализировал ваши рекламные кампании и теперь предлагает перейти на умную стратегию назначения ставок. Так зачем же этому препятствовать и все так же продолжать использовать ручную стратегию? Измените тип назначения ставок на конверсии и установите CPA, которая рекомендуется в рекламном аккаунте Google. Это позволит вам получить большее количество конверсий на текущий момент. А если вы все еще являетесь скептиком или боитесь использовать автоматические стратегии, то рекомендую вам посмотреть ролик Александра, ссылка на него появится прямо сейчас на ваших экранах. Третий пункт, который сейчас также обновляется в Google, это модель атрибуции. В скором времени модель атрибуции последнего клика претерпит изменения. Именно поэтому Google уже сейчас рекомендует во всех конверсиях изменить модель атрибуции последнего клика на любую другую. Выберите подходящую модель атрибуции с учетом типа вашего бизнеса, например, по сроку давности. Какой результат вам это даст? Google далее будет рекомендовать вам более правильную CPA. Давайте посмотрим ролик, как сменить модель атрибуции в аккаунте Google. В рекламном аккаунте Google заходим в конверсии, Переходим в настройки цели, нажимаем «Изменить настройки», переходим в раздел «Модель атрибуции» и выбираем, например, с учетом давности. Нажимаем «Сохранить» и готово. И последний инструмент, который уже показал хороший результат, хотя находится в бета-тестировании, это адаптивное объявление. Работает это так. Вы задаете до 15 вариантов заголовков и 4 вариантов описаний, а система сама комбинирует элементы объявлений. Вам остается лишь отслеживать статистику их показов, чтобы узнать, какие элементы сочетаний показали наилучший результат. Благодаря конструктору элементов объявлений, ваша реклама лучше соответствует поисковым запросам пользователей и может чаще участвовать в аукционах и показываться по большему количеству запросов, что в результате вам даст больше конверсий. Настроить адаптивное объявление максимально просто. Посмотрим пример дальше в ролике. Для настройки нам понадобятся готовые тексты и заголовки. Идем в группу объявлений, переходим в объявления и расширения и начинаем создавать. Выбираем группу, нажимаем создать и выбираем адаптивные объявления в поисковой сети. Начинаем заполнять поля. Первый заголовок, который вы создали под ключ, вставляем и закрепляем его, чтобы он показывался только на первой позиции. Все остальные заголовки вставляем ниже в соответствующие поля. Далее нужно добавить 4 описания в соответствующие поля. Добавляем URL и прописываем пути. Объявление создано и готово к использованию. Мы остановились только на некоторых обновлениях в Google, а их еще очень много. Предлагайте свои варианты ниже в комментариях, и мы снимем новые ролики для вас. Всем пока!